Здравствуйте, друзья. Товарищ мне прислал очередной опус давно известного мне не товарища, за которым я слежу уже много лет и с которым имел неоднократные беседы, вполне безнадежные, который реально много лет гадит под видом псевдопатриота в российском сегменте интернета. Принцип у всех этих товарищей один. Я специально не называю его фамилию, потому что это система. Вопрос не в том, чтобы повысить популярность данному недочеловеку, скрывающемуся под маской псевдопатриота, русского псевдопатриота, а о том, что это система, И вот эти люди ничем на самом деле не отличаются от правосеков. Уж Мне, поверьте, приходилось с ним сталкиваться намного чаще на протяжении многих лет. Вот если поменять их флажочки на желтоблокитные, и поменять название страны, одно и то же, абсолютно одинаковые. Они ориентируются на плебс, на тех, кто не может реально рассуждать, у кого отсутствует логический аппарат, и они вызывают к самым низменным чувствам, постоянно вызывая ненависть. Причем ненависть они поставляются вызвать по расовому, национальному, географическому, по любому признаку, то есть доказывая тем самым, что вот они, вышедшие из нужников, уже цены сами по себе Россию матушки тем, что они из России. Знаете, вот они соль земли. При этом сами из себя не представляя ничего. Они каждый раз обращаются к самым неизменным чувствам, прикрываясь псевдопатриотизмом. Ну, к примеру, они во вполне разумные статьи, которые содержат вполне нормальные тех, вставляют вот такие фразы. Процитирую, они коротенькие. Украинские политики, патриоты, да и вообще все граждане Украины в целом окончательно слетели в кат... с катушек. Или еще одно. Все украинское общество озверев от вида крови и безнаказанности, ну и далее бла-бла-бла. То есть суть в том, чтобы... Объяснить всем и навязать мнение, что вот все вот эти 40 миллионов предателей, о которых писали многие псевдопатриоты в России и примазавшиеся к ним беженцы с Украины, сбежавшие из безопасности в безопасность, не подвергавшие свою жизнь ни малейшей опасности, рассказывали, что там все 40 миллионов предателей. Понимаете, это вместе с родителями ребят, которые воевали на Донбассе, Вместе с сестрами, мужьями и детьми тех, кого посадили в тюрьму, кого убили. Вот все они предатели. Вот это самое главное навязать ненависть. Ненависть, которая легко определяется. Вот у него же автоблокитный паспорт, трезубец, он предатель. Что? У него сын воюет в ополчении, но он не сбежал, а значит он все равно предатель, он скрытый предатель. И вот это они вдалбливают, вдалбливают и вдалбливают. Точно так же, как эти правосеки, бандерское отродье и все прочие. эти вот разницы никакой возбуждения ненависти по национальному признаку являющиеся преступлением в любой стране. Для того, чтобы не поднести наказание, они рядятся в маске патриотов, зачастую, между прочим, занимая они маленькие посты во власти. Ну, при этом их общественные организации ничего полезного не делают вообще. У меня был печальный опыт, потому что в 2014 году я искал помощь у всех, у кого только мог найти. Долбился во все эти организации. Никто помощи не оказал. То есть рядовые члены этих организаций воевали, погибали. Но организация в целом, организация именно как организация вместе со своими руководителями, палец о палец не ударила в 2014 году, чтобы кому-то реально помочь. Хотя это были всероссийские организации, и сегодня они сохраняются тоже. И сегодня они точно так же, как организации, не делают ничего. например, Одна из подобных организаций многие годы, там, лет 8 или 10, боролась с Центробанком России. Сейчас посчитала это устаревшим и начинает бороться с подготовленным американцами переворотом в России. Знаете, очень удобно бороться. Не нужно ФСБ, не нужно никому. Вот мы, именно мы, как организация, не сотрудники, будем бороться с этим переворотом. И стоящий во главе этого движения, чувак там Старлей, нарисовавший себе полковничьи звездочки в запасе, из квартины эксплуатационной службы будет яростно биться в атаке и привлекать к себе им не маленькие деньги и немалое количество людей, которые искренне ему верят. Но я вот в отличие от Юры человек менее толерантный и политкорректный. Поэтому если еще раз какая-нибудь гнида припрется сюда с предложениями, о сотрудничестве и всем прочим, спущу с лестницы. Это подоляка человек. Гуманный и политкорректный, а я нет. Поэтому прошу больше вот этих вот поганцев на связь не выходить, не заявляться и не рассказывать, что мы не хотели никого оскорбить заявлениями о работе на ЦРУ. Если вы считаете это комплиментом и ждете, не дождетесь, пока вам сделают подобное предложение, то здесь это расценивается как оскорбление. Поэтому получите по морде. На этом все. Всего вам доброго и больше к нам не обращайтесь.